Как изменилась жизнь украинцев за год? Коммунальные платежи увеличились в 2,5 раза и составляют в среднем 1100 гривен. Цены на продукты выросли на 40%. Заработная плата уменьшилась в 1,8 раз и полностью уходит на оплату ЖКХ и продуктов. Люди сидят без света с 8 до 11 и с 16 до 22. Катастрофическое положение с углем на электростанциях. Достойная ли эта жизнь и стоила ли она революции?